Итак, теперь я дам вам упражнения на возрождение природного голоса. Вот даже делая их, вы уже будете помогать своему голосу. Первое упражнение «Хам» подходит для быстрого разогрева голоса, для восстановления голоса. Если вы весь день говорили или у вас была запись в студии, вам нужно как-то ну, прийти в себя, восстановить связки. Это тоже очень помогает. И для того, чтобы начать возрождать ваш природный голос, потому что у нас, как правило, у всех людей голос где-то там в глубине сидит, мы боимся что-то сказать, нам всю жизнь говорили потише, не кричи и так далее, вот с самого детства. И поэтому голос... За ненадобностью у нас просто пропадает. То есть, если вы с детства не учились музыкалке, вам не нужно было петь и так далее, это не шепот, это не шепот, это специальный выдох по методике импровинешн. Я говорю, похоже на шепот, но это не шепот. Вы говорите про упражнение «выдыхай, не теряю. Это не классический шепот. Возвращаемся к упражнению хам. Итак, покажу, как нужно его делать расслабленно и на выдохе. Um, um, um, um, um, um. старайтесь сделать его чуть ниже, чем вы говорите. Ну вот совсем чуть-чуть этого будет уже вполне достаточно. Старайтесь полностью расслабиться, снять зажимы с плечевого пояса, с шеи и очень аккуратно прозвучать, очень коротко, не надо растягивать. При этом не обращайте внимания в этот момент на красоту вашего голоса. То есть вот эти все упражнения на возрождение природного голоса, они не про красоту. Вы пока учитесь слышать свой голос, учитесь им управлять, начинаете с ним дружить. Поделайте несколько раз это упражнение. И напишите в чате ваши впечатления, понравилось вам или нет. Напишите ваши ощущения в горле, в связках, что вообще происходит. Вот пишут, мне понравилось хам, как медитация, люблю помедитировать. Да, в какой-то степени это упражнение такое достаточно медитативное. И, ребят, такой момент, вы можете делать это упражнение прям 2-3 минуты смело. Можете сделать 6-8 раз, это тоже будет хорошо. Я жду вашу реакцию в чат на это упражнение. И приходим к следующему УАУ а, упражнение. У и А это два главных звука в вокале. У глубина нашего голоса, А ширина. И в этом упражнении мы... Да, классное упражнение, пишите, расслабляет. И в этом упражнении мы будем прорабатывать вот эти два главных звука. Попробуйте для начала по отдельности. Пропойте у у, у, у на низах теперь а. А, а, а услышьте эти звуки а теперь соединим обратите внимание сейчас как я склею звук у со звуком а у У меня «а» звучит практически как «у». То есть я артикуляционный аппарат оставляю э, таким, каким он у меня есть, когда я произношу звук «у». Очень мягкая, плавная склейка. Да? вот Вы должны сделать так же, чтобы не было «уау», «уау». Звук не вываливался у вас вперед, да, подтяните его на себя. И на низах, все на низах. Положите сейчас ладошку на грудь, на грудную клетку и почувствуйте, есть ли у вас вибрации. Сделайте пару раз уау, можно 3-4 раза. И затем, пожалуйста, напишите в чат. Есть ли у вас вибрации? Даже маленькие, незначительные, есть ли они у вас? Пока вы делаете и пишете, да, отвечу на ваши вопросы. Лицо, да, должно быть расслаблено, первое. Да, воздух в последнем упражнении. Весь выдыхаем. Очень расслабляет, вы пишете. Да, понравилось. Было слышно звук в голове, вибрации будто в горле. Да, может быть такое. Очень хорошо расслабила, Это по упражнению хам супер. После излечения... Извлечение звука хам, голос достаточно слышимый, но ничего не напряжено. Да, вот это прям в точку, это прям в точку. Записи не будет в открытом доступе, потому что я буду вам делать специальные всякие бонусы, и это будет только для участников вебинара. Так, идем дальше. Я вообще перестала чувствовать вибрацию в груди, только в горле это не очень хорошо. Есть вибрация, да, вибрация есть, супер, все вибрирует, есть вибрации. Вот смотрите, когда вы будете делать это упражнение самостоятельно, допустим, неделю или две, вибрации будут увеличиваться. Но это будет не так, что у вас там через две недели пчелиный рой будет, но... Немножко их станет больше. Вот если вибрации увеличиваются раз за разом, значит вы на правильном пути. Вот вы можете такую самую диагностику провести. Очень круто, хочу больше упражнений на возрождение природного голоса. Чувствую это мое. Супер! У меня есть курс, целый курс, там вообще все собраны упражнения на природный голос. И еще одно упражнение звук «Эй». Он достаточно широкий, глубокий. И здесь мы тренируем полетность вашего голоса. И как раз чуть-чуть тренируем долготу звука покажу как будто кого-то зовете при этом не нужно кричать это не должен быть громкий звук или выпеченный вперед эй да вот такого не должно быть мы как будто опять затягиваем все в себя вот пишите сильная вибрация, на «эй» тоже может быть вибрация в груди, вибрация в горле, может быть вибрация на лице, на губах. То есть, в принципе, во время выполнения упражнений на возрождение природного голоса у вас могут быть везде-везде вибрации. Эй! Попробуйте, сделайте, и, пожалуйста, пишите в чат Получилось ли у вас выполнить все эти упражнения, в том числе и третье упражнение на звук «Эй». Пожалуйста, пишите в чат. Это была подборка таких самых главных упражнений из методики по возрождению природного голоса, особенно «Хам», «Уау». Пожалуйста, делайте их ежедневно. То есть смотрите, у вас уже три упражнения на дыхание есть, три упражнения на возрождение природного голоса, практически уже такая мини-тренировка. Но на самом деле это так и есть, такая уже мини-тренировка для того, чтобы уже завтра начать заниматься своим голосом. Независимо от того, зайдете вы на YouTube или нет, чтобы посмотреть какой-то видеоурок, который еще надо найти и понять, что с этим делать. Независимо от того, есть у вас деньги на индивидуальные уроки, на какие-то видеокурсы да, платные и так далее, вы уже завтра можете действовать. И если завтра вы знаете упражнения, их не сделаете, Тогда у вас вопросы только к себе. И забудьте про эти отговорки, что времени нет, денег нет. Уходит очень мало времени на эти упражнения, до 15 минут. Так, последнее чуть не поняла, вы про упражнение. Сейчас я его еще раз повторю по слуху, и вы делаете, да, получилось сильно вибрирует. Упражнение Эй. Эй. Долго тянем протяжно. Делайте сейчас прямо вместе со мной. Хорошо, отлично. Ну, надеюсь, у вас получилось.